Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Я хотел бы вас спросить, расскажите нашим зрителям, какое оборудование вы производите в России. Ну, я, наверное, представлю свою компанию. У меня компания называется «Зерц». Мы производим медицинское оборудование, mm -hmm. медицинскую мебель. Производим мы ее в России, но европейского качества. И наш основной посыл людям – это мы производим медицинское оборудование в России европейского качества. То есть э, оно не уступает по качеству? Оно не уступает аналогам. европейским аналогам. Мы даже так получилось за последние годы, что наши производители – это не только мы по медицинской мебели, mm -hmm. а несколько есть у нас таких сильных производителей, которые за последние годы вытеснили абсолютно европейскую мебель с рынка медицинскую мебель имею в виду, а, потому что наша мебель абсолютно не уступает по качеству, и вести ее из-за границы совершенно нет смысла, это дорого. Uh -huh. И мы вот за несколько, наверное, за лет пять, мы заменили, наверное, практически всю европейскую, немецкую мебель в клиниках Москвы и России. Ну, плюс даже сервисное обслуживание, наверное, выходит дорого, если ты покупаешь из-за рубежа, не дай бог, что случилось, что сломалось, а здесь ты приобрел, к примеру, у вас... И у вас тут есть сразу и специалисты, и сразу же могут быть. И приехать, специалисты посмотреть. по сборке. И ну, если мы говорим про производство мебели, uh -huh. всегда бывают какие-то дефекты. Дефекты бывают не в мебели, а бывают, например, стены не так сделали. На 2 uh -huh. сантиметра больше uh -huh. проем сделали. Или меньше проем. Да? То есть, вот российские производители это решают быстро. Мы это решаем в течение одного-двух дней, и пр практика последнего года – это мы вы, вывозим своего инженера на шеф-монтаж, даже если клиент решил сам собирать эту мебель медицинскую, а все равно наш инженер дежурит на объекте для того, чтобы мы избежали всяческих проблем для клиента. А, то есть он, ну, он, он тут смотри, же решает в режиме хорошо, онлайн, да, чтобы все было хорошо, чтобы сборщики понимали, где, откуда, что uh -huh. брать, что это такое, иногда и такое бывает, что они кверх ногами двери прикручивают, а, uh -huh. а иногда бывает так, что логистика да, что-то потеряла, что-то где-то разбили стекла в дороге, а, вот это мы решаем в течение одного-двух дней, заменяем, и этого клиент иногда даже не замечает.